Бисмиллэх, альхамду лиллэхи, раби лааламин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи, валмурсалин, аля набийина, Мухаммад салаллаху алейхи, аля алихи, асхабихи, аджмаин. Ассаляму алейкум, арахматуллахи, у баракатух. На этом уроке пройдем 95-ю суру. Ат-Тин. Сура Ат-Тин. Что переводится как «Смоковница». Смоковница или Тин – это еще называют инжир. То есть, известное плодоносящее растение. Известное плодоносящее растение Ат – атин. Итак, атин. Ат 95 сура. Количество аятов – 8. 8 аятов. Ауду билляхи. Мина раджим Бисмилляхи ррахмани Рахим. Ватини, вазайтуни. Ватини, вазайтуни. Аллах Супанауталя клянется. Аллах Супанауталя клянется и говорит, ватини. Вау, это клятвенное. Клянусь с и оливой. Зайтун это олива. Олива или маслины, известное которое растение в шаме. Произрастает в Египте, в Саудовской Аравии зайтун. Из него мы получаем масло оливковое. Ватини, у вас зайтуни. Итак, ватини у вас зайтуни. Уоттин это клятва. Вау, это клятва. Значит, Аллах Шпантали говорит: я клянусь тином, я клянусь смоковницей. У вас зайтун мы сказали олива или маслины. И оливой. Смоковницей и оливой. Далее говорит Аллах, а также горой Синин. Уатуре Синин. Уатуре Синин. Тур это гора. Синин это Синайская гора. Синайская гора. Это в Египте находится. Синайская гора. И горой Синайя. Горой Тур, Синин. Это та гора, на которой Муса, алейхиссалям, был. Также Иса, алейхиссалям, там будет со своим войском, когда они будут убегать от Яджич-Маджуджа. Ватуре Синин. Тур – это гора. Синин – Синай. Синайский полуостров. Это в Египте находится. Значит, Синай – горой Синайя. Горой Синайя. Вахада аль дил амин. И также Аллах Спанталя клянется этим هادа, аль альбалат город аль амин безопасный. И клянусь этим безопасным городом. Аллах Спанталя говорит, я также клянусь этим безопасным городом. Вахада и этим альбалат город. Аль амин безопасный. Аль амин безопасный. Лякада халакана. Лякада халакана линсана. Фиахасани таквайм. Смотрите. Лякада халакана аль-инсана. Мы сотворили человека в наилучшем сложении. Вот это первая буква лям. Потом идет кад. Это для усиления предложения. Лям усиливает. И еще кад усиливает. Мы сотворили. Аллах суспанта говорит, мы. Халякна, мы. На, это мы. Халяка творить. Аллах супан одно из имен Всевышнего. Аллаха. супану творец. Аль-халик. Халяка, халякна это значит мы. Лякад халякна аль-инсан. Аль-инсан это человек. Фи ахсани такуи. Ахсан Самый лучший, самый-самый-самый лучший так -вым". Так -вым – таквым, таквым это сложение. Ла кады инсана. Фи ахсани таквим. Халякна – это мы сотворили, значит. Алинсан это человек. Алинсан человек. Фи ахсани – в наилучшем. Фи ахсани. Таквим – сложение. «Наилучшим сложением» или «В наилучшем сложении лакад халя инсана фи-ахсани-та-квим» сумма а потом «Сумма рададанагу», «Сумма рададанагу», «А потом мы рададанагу», «Возвратим», «Вернем его», – «Это его» этого человека на это радана, на это мы опять говорит Аллах Субнанат а потом мы его вернем родо дана смотрите в начале, в предыдущем аяте он сказал в наилучшем творении в наилучшем создании а теперь Асфаля Сафилин наихудшее наинижайшее место или состояние. А потом мы вернем его в нижайшее из низких мест или состояний. Сумма, а потом Радада Наху, мы вернем его. Асфаля, в нижайшее асфаля. Асфаля это нижайшее. Из низких. Асфаля сафилин Асфалясафилин, самая нижайшая из низких мест или состояний, за исключением Илля. Аллах спонтале говорит илла кроме, кроме тех илла лавина, кроме тех, которые аману, аману, у которых есть иман, уверовали, хати, и творили, совершали добрые дела. Праведные деяния, фалагум, то им, им уготован аджир. Им аджир. Аджир – это награда. Им уготована награда гайрумамнун, которая не заканчивается. гайру неиссякаемая. гайрумамнун, гайру это как неиссякаемая, не, не заканчивающаяся. Илля лавина аману. «Ва амилю салихати фалагум аджрун гайру мамнум». Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. «Иму готована неиссякаемая награда». «Илля лавина аману». Кроме тех «илля». «Илля лавина», кроме тех «аману», которые уверовали. Аману – это уверовавшие. «Ва это те, которые делали, делали праведные деяния. А Салихат. Фаляхум. И значит им. И значит им. Аджир. Награда. Аджир это награда. Гайрумамнун неиссякаемая. Гайрумамнун что же после этого заставляет тебя считать ложь воздаяния? Что же после этого тебя заставляет считать ложью воздаяние, воздаяние, воздаяние судного дня? барду, биддин. Один это. Воздаяние. Яумуддин – это день воздаяния. Судный день. Фама юказзибука. баду Беддини. Фама. И что же? Юказзибука. Каззаба. Юказзибу. Глагол каззаба юказзибу. Это считать ложью. Каззаба юказзибу. Юказзибу заставляет заставляет тебя считать ложью. Ка это тебя. Юка-дебу. Ка. Что же тебя именно заставляет ложью считать после этого барду, после этого биддин, воздаяние. Дин. Ля или айлах. Ля или Аллаху. Би саллаху. А разве Аллах? А лейса. а лейса. Аллаху би ахкамил хакимин. А разве Аллах не является самым справедливым из судей? А Аллаху би ахкамил хакимин. Алейса разве? А это вопросительная частица. Лейса – это уже «не». А разве не является Аллах? Би ахкамил хакимин. Ахкамуль-хакимин ⁇ это от, от, произошло от слова хукум. Хукум. Тот, кто делает хукум, постановление какое-то, выносит постановление шаряцкие. Хакама, яхкуму. Еще говорят, хаким ⁇ это судья. А здесь ахкамуль-хакимин ⁇ это самый справедливый из всех судей. Ахкамуль-хакимин. Это Аллах, Субханава А разве Аллах, Субханава Тааля, не является самым справедливым из всех судей? Биахкамил хакимин. Да, Баля. Мы говорим Баля. Это Аллах, Субханава Тааля, самый справедливый из всех судей. Субханакаллаху маубихамдик. Ашхаду аля иляха иля анта. Астагфирука ваатубу илейка.